Ты так манишь, ты мой дом Там смогу быть вечно счастлив я с отцом Там восядет на престоле царь царей Навсегда забудем горе, вкус скорбей там боли нет и слез, обмана нет и зла Там радость и любовь навеки, навсегда Там мир царит во всем, там будет с нами Красотой. Там на небе будет счастье нам с тобой, там мы будем богославить ли Там будет с нами Бог, Не будет там скорби, не будет там тревог. Там не царит во всем, там будет с нами Бог, Не будет там скорби, не будет там тревог.